Are you filming? <laughs> whoa, whoa. <laughs> Всем привет, друзья! Вы на канале Zipha. И сегодня, как мне кажется, очень интересное видео. Обзор на супер крутую карточку. Именно на поле PacBa 95. Все будет просидеть немножко в измененном формате. Раньше было много различных переходов, прочего всего. А сейчас будет просто обзор на карточку. Я думаю, вам понравится такой фановый форматик. Не, не когда я там кучу монтажа делал, а когда все с в лайве, и очень интересно все получается. Итак, поле Пакба. Статы его просто огненные. Посмотрите на эти статы. Завершение почти 90, скорость просто нереальная, сила бешеная. Сама карта просто невероятная. Это должна быть must-have какая-то карточка на своей позиции. Так и есть. Из-за него уже провел несколько матчей. Могу с уверенностью сказать, что он очень крут. Выпал он не в паке. Точнее, не в паке, а в пике. И в принципе, разницы никакой нет. Потратил я там 100 тысяч, получил карту за миллион. Сейчас цена просела. Но в принципе не суть. 5 на финтах, 4 на слабой. Вот такая команда. Довольно фановая тима. Да, по такой же схеме я буду играть. Справа у нас Жан-Франко Дзола. Просто невероятно чудак, ни одного матча за меня не провел, но говорю, что он невероятный, потому что икона сама по себе крутая, на страйкере Шевченко Ух, это будет жарко И, конечно же, слева Руикошта, который тоже безумно интересный Всего 100 тысяч, сейчас иконы стоят каких-то копеек Но самый главный, конечно, у нас это Поль Пагбаз За которым нужно будет повторить этот невероятный гол И я думаю, получится безумно круто Постараюсь себе поназабивать, подреблить И вообще показать суть этой карточки Стоит ли она своих денег Но перед началом, парни, не забывайте оформить подписку на Инстаграм и Телеграм Там много разной инфы, особенно в Телеграме Давайте, заходите по ссылочке в описании И обязательно подписывайтесь Также не забывайте про подписочку на YouTube канал Лайкос, надеюсь такой лавовый формат вам понравится, я буду делать подобные обзоры еще. Полетели? киковную, на пейси, Киковную. Погба, Погба, Погба, что он как так? С левой! Камера не падай. Поль Погба! Просто гений. Просто гений. Какой в порядке, а? С левой. Просто гениальный. Погба! Погба! Как близко. Просто бежишь, и ты финт, он прекрасно должен забивать. но ну, Чуть-чуть не хватает. Кинг Погба! О, это визуальный контакт с Мы должны идти, идти, Погба отсюда! Погба! Кинг Погба! Вот он! Вот он Погбум! Просто красота! Прям как в матче со Швейцарией! Дальше! На Погба! На Погба! Поль! Просто беги! Погба, бей! Фу, фу. Хорош! Поль Погба! Вот! Эта карточка умеет продираться с мечом, поэтому он стоит долбанный миллион! На Погба! Погба! Погба Свикфута, Свикфута, Вот оно! Четыре звезды сюда! Мега карта! Просто бист! Просто бист! На 45-й! Погба! Хорошо! И отсюда сразу! Ну! Найс! Вот оно! Просто! Шикарный пас! Давайте разыграем Погба. Шевченко. Шевченко. Шева. Шевченко хорош. Погба! Погба! Хайлайт еще какой! Просто зверюга на Погба! Он и в центре поля хороший, в нападении вполне неплох. Пейсов чуть-чуть побольше, это была бы просто легендарная карточка. С левой! Погба! М -м, викфуд, конечно, хромает издалека. Такое чисто, 50 на 50. С левой! ПОГБА, ХОРОШ! Просто машина, вот когда надо, он ворвался со своим вигфутом и смог закинуть шикарную пушку. Шот пауэр 99, там было видно, сетка почти порвалась. Короче говоря, что можно сказать про эту карточку, 100% юзать его на форварде не стоит. Он, как ни крути, но медленный, моделька у него довольно таки большая, но в принципе очень крутой, реально, удары у него неплохие, дальние удар вы видели, не всегда летели, Слабая ноги так тем более, но все же карта очень классная Разумеется, стоит его использовать вторым центральным полузащитником и там он раскрывается по полной. Этот пейс, эти удары, это дриблинг, просто пушка. Так что, если у вас есть где-то 900 тысяч, я 100% советую вам этого беста. С его статами баланса, с его статами ловкости, завершением и прочим, это просто хэв карточка. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!